Видишь? Вот смотри, я сейчас вот, смотри, вот, видишь, вытолкнул. Наклонил плечи. Я сейчас его не руками держу. У меня сейчас вся нагрузка он нам на плечо и на лопатку. Понимаешь? И обратное движение. Смотри. Не руки назад тяну, а сажусь под него. Дворот, попробуй. На месте, без... Смотри, вот у тебя изначально ручки поуже, поуже. Сильно, не, не надо гнуться специально. Вот ручки, чуть пошире. Вот. Специально гнуться не надо. Вот ты стоишь, коленочки расслабил. Вот. И посмотри, давай я тебе помогаю сейчас, смотри, ты делаешь... Ну, пошире ручки. Не, не, не. кори в прямые руки, переверни плечи, скати туда плечами. Опусти пятки, выпрями колени, ну держи-держи-держи. О! Обратно, колени вниз, раз, и под, под него садишься. То есть ты встаешь, не вставай, и туда. Видишь, ты пытаешься удержать вот этой спиной. Ты опять, смотри, что ты... Ты вот так сделал. Ты сделал вот это движение. Ты боишься вот туда наклониться. Мы с тобой сейчас этим прорабатываем, что у тебя вот эти ноги, носочки, линия, линия, это есть твоя опора. Не бойся на них на, Да, не бойся на них наклониться. Пошел, Вы, Выпрями ноги. Вот смотри, я сел, сел коленками. Молодец. И как у тебя гриф? Ты сразу подворачиваешь. О! Останься. Молодец. Выпрями колени. Во. Есть ощущение, что вот здесь держится? Что не, не в руках ты напряжение сделал. Вот, вот здесь вот она спина, у тебя полукруг. Обратно а, то же самое. Коленями. подворачиваю. Почему не подвернул? Сильнее подвернуть. Во, аж вот так. Да, выпрями ноги. Во. И обратно. Обратно нога, колени вниз. Опа. И садишься под гриб. Только не падая. То есть не руки назад тянешь. А садишься под гриф. Ты на Я вместе с грифом стою. Я вместе с грифом начинаю садиться. Пробуй. Подворачивай сильнее. Да, опа, голову опусти, пошел. Сразу подворачивай сильнее. Молодец. Давай еще раз стоять. Вот тут. Вот тут будь. Вот он ты. Вот он ты. Во. Вот тут таз, подбери. вот, Свободная ручка. Сразу. Оп, туда плечиками. Во! Скручивай. Сильнее подворачивай, вниз. Вот, встать колени, выпрями ноги. Выпрямь... Видишь, руки рано, все пошли. Во! Выпрямить колени. Смотри, у тебя отрывали, сейчас пятки оторвались. Значит, ты пошел руками начал вот эти две. Ты как бы с грифом, ты встаешь с грифом и потом бьешь. Рано. Висят ручки. Вот они висят у тебя, молодец. Открой руку. Начинай вставать. И ударил. Во! Вот чуть-чуть, на, чуть -чуть, на сотую долю секунды придержи гриф. Вниз. А теперь выпрыгни с ним. Выпрыгивай. Выпрыгни. Так. Выпрыгни от пола, оторви ноги. Вот видишь, в воздухе надо ударить. Так. Подпрыгивай, просто на носках подпрыгивай. Да, да, да, пошел гриф раз. Нет, вот этим движением. Не торопись, подворачивай. Если ты подвернешь, он сюда, он сам а, к тебе опустится. А этим движением ты таскаешь его, тебе приходится паузу делать. Там паузу, потом обратно тащить. Именно вот, вот выпрыгни, вот туда, в воздухе удар. Попробуй. Сначала прыгни. Видишь момент? Прыгни сначала. Во. Да. И подворачивай. Сначала прыгнуть. Мост себе, встай. дай команду. Прыжок и удар. Без паузы, пробуй.